Здравствуйте. Ой. А нет, а я уже знаю, спасибо. Ой, нет. Слушайте, а вот эти вот фиолетовые, сколько будут стоить? Это, это букет или поштучно? А вот поштучные. А сколько? Вот эти вот и еще. Одни, я просто хотел сейчас цену узнать. Да. Угу. 600 рублей за штучку. Так, и, и вот этот вот тоже фиолетовый. Гипсофила? Да, гипсофт, как вы помните, господи. <с> я уже забыл то, что вы сказали. Рублей. А, вот это мне больше нравится, цена. Хорошо, скажите. Разные, а что это можно добавить? Ага. Ну, мне вот это требуется, вот к этой гипсофиле подойдет, вот, допустим, Ромашки? да, мелкая. Это ромашка правильно связано, да? Ну, она ну, называется. Не совсем, другому, да. но. Да для, для меня ромашка. ромашка да. это, я понял. Скажите, а вот если их совместить, это будет нормально, как вы считаете? Или что-то более крупное лучше. Я не хочу покупать розы. Сейчас Очень многие женщины, девушки не, не любят розы. Да сейчас какая-то такая Да, да, да. да, да. <смеш> Хотя, столько красивых пиановидных роз. Ну, мне так все цветы все нравятся. Не а, новинок? Вот это новинка? ну вот это вот, ну, да, вот, вот пиановидная роза очень красивая. А, я мне послышалась другое просто. Нет, я к тому, что все привыкли к классической розе. А сейчас очень много совсем да. другой. Вот такой вот на наслед. Ага. Вот такая очень полевая история. Да, да, да, да, да, полевая. Сейчас ценно. Значит, можно, да? Да, так, может быть, значит, еще что-то по Это и что-то еще. Такой, от, да. да, какую то доминанту, да, какую-нибудь в центре, да, или что-то такое. Ну, нет, а что это подошло бы? Более цветов, может быть, ага. э, ну, не знаю, если вам высота важна в букете, что, что? высота. Нет. Что -то? То можно было бы сюда нарциссов попробовать а -а -а. несколько штучек. Они как раз с ромашечкой красивые да -да -да -да. Все по цвету. Раз у вас уж такая полевая, весенняя. История. Беда, да, да, весенняя точно. Нет, Кстати, вон, да. Но... Да, я с вами согласен полностью. Число. Да. Хорошо. Все, я понял. Значит. Я уже в три магазина заходил, вот у вас только увидел, честно говоря. Ну все, такие цветы, вот, э, вот мне мелкоты, мне хотелось, вот такой. А вам ну, когда будет? Дня через три потребуется. А -а -а. Скажите, а насколько они стоящие? Ну как стоять будут или а не будут? как правильно. Так, мне для интереса, просто это уже для слесе. У меня вообще фиолетово, не мне пользоваться. Мне подарить она и все. Смотрите, именно вот гипсофила, она впоследствии может быть как сухоцвет, то есть если девушка любит, она может оставить красиво, просто вазит. Да, да, да, да. Конечно, ромашка и все остальное, они быстрее погибнут, но сейчас-то как дома жарко, но я думаю, я. 4 так вот где-то там Отлично. Вот, если п... не ставить около батареи. Но ага, ага. сегодня у нас что? У нас сегодня суббор, суббота. да. Вам нужно вторник, вторник, да? Да. в вторник, вторник у нас будет еще одна поставка. В котором часу мне подскажете? Ну, обычно в обеденное время, часа в два. А, я хорошо, я понял. Не-не-не, мне, мне к вечеру. Поэтому у а, меня все В целом, равно. если вам сложно и удобно прийти, можете... Нет, я здесь писать. живу, я на Красном Курсанте. А -а -а. да. Хорошо, так. да. Ну ладно, я все понял. Потому что я думал, что бы, даже если не будет этого, что-то мы сможем с вами придумать интересное. Ну, мне мелкота, да, вот это очень да, нужно было. А я там зашел, там кафе, а я думал, там этот самый, ну, магазин декора. По, по, по... Господи, по зеленину. Там такое резное зеркало, я вообще зеркало у вас увидел. И там такое резное зеркало, весь, ну как резное, оно... Прошированная ага. доска, значит, составный тоже такого размера, да, я, я схожу с собой там кафе оказывается, даже не сообразил, понимаете, там Эх... тоже декор был, очень много декора, как у вас, и вот я не сообразил, ну все, спасибо большое, что да уделили хорошо. время, спасибо, очень симпатичная елка у вас, Вы знаете, да, да, очень симпатичная. Большие елочки композиции мы сейчас тут собираем ночки, да. какие-то вот такие небольшие на стол да да да, да, да, да, ближе к Новому году. да, И хорошо. Это можно будет а, вот это можно украсить. кстати да, а потом, да. если есть куда, можно высадить. Да, да, есть. Хорошо. Ну все, спасибо большое. Спасибо, да, да, пока.